Всем здравствуйте! С вами компания ⁇ Праздник ⁇ Я хочу показать наше оформление юбилея в Старом замке. Вот такое вот. Циферки вот такие вот. Арочка. На столах красивые шарики с блестками. Вот такие вот. Очень красивые золотистые блестки. А здесь другие. Моя любимая голография народу сегодня немного мы рано приехали, поэтому столы тоже не, не накрыты еще практически Возьмем сегодняшнего оформления конечно будут вот такие шары дискотечные смотрите какие они красивые, но это они при свете дня, а вот в темноте они смотрятся намного круче посмотрите вот какие классные Если вам понравилось наше оформление, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про колокольчик справа. Компания Праздник сделает и для вас такое красивое оформление. Все... На сегодня у меня все. Всем пока-пока. До новых встреч!